Итак, Египет, январь, 22 второй год. Чем он нас порадовал и чем огорчил? От зимы мы отдохнули, но 13 градусов воздуха – это холодно. 20 градусов вода тоже для меня холодная. Поэтому, кто не боялся воды, плавал с аквалангом, прошу прощения, с аквалангом, фотографировал и смотрел эти водные, подводные красоты. Но кто боится холодной воды, можно опуститься в такой подводной лодочке и созерцать подводный мир в окна. От зимы отдохнули, смотрели на море, видели солнце, не видели снега, пески. И спокойно далее можем возвращаться назад в нашу зиму. Увидели красоты. Погрелись немножко и теперь спокойно проведем зиму. Подписывайтесь, друзья, на мой канал.